Далее выставляется уровень логирования. Если выставить значение 1, будет отображаться общая информация. Если выставить значение 2, будут отображаться дополнительно критические ошибки, а при выставлении значения 3 будет отображаться максимально подробная информация в логах. Здесь вводится значение «Транзак ID».